Доброе утро. Доброе утро. Время 11 часов. Мы проснулись. Красивые такие. Ага. Улыбнулись. Максима, покажи. Ну чего, все хорошо. Что тебя комарики покусали? Покажи слобик свой. А как когда... Мам, покажи, что за дверью происходит. Сейчас мы встанем, все покажем. Нет, я хочу саму показать. Сейчас Ты рассказывай, что там происходит. Уже заметили. А что там было? Много мух, много жужелиц и много пауков. Ничего себе. Ты выспался? Да. да, у нас там такие первый ветки, раз да. У нас не жарко палатки. А, Потому что первый телевизор. раз мы поставили палатку Мама, в тенечек. Я Мне так а интересно, я что там я. вообще происходит на улице. Я не хочу туда выходить. Мне так интересно. Мне потом... да мы... пауков много. Да, мы просто приехали. Очень поздно. Ну, как бы относительно. Было так. Вообще приходим, и там бабус наши сосиски доедают. Да. Давай покажем комнатку первый раз. Мы ее никогда не показывали при свете дня. Ну, прям... давно Я показывали. боюсь выходить. Да подожди ты. Короче, у нас... Я у Бога, да, Мы сегодня помочь. будем головы мыть, так что... Да, попробуем. Ой, какой у тебя... Сейчас идём. Да. Короче, у нас Показать. ну два надушных матраса. Есть покрывашка, чтобы не спать на матрасе. Максюхи покрывашка. Домашние подушки ватные. Два домашних одеяла ватных, которые уже херстискет. Еще один запасной такой плед. Вот такие синтепоновые подушки из они стоят 150 рублей. Она ну, на, потрогай там я не знаю. Как. не знаю. Вот, и надувные вот такие. Таких три, Самой. Да, три, потому что четвертые мы забыли дома. И вот таких четыре подушки, вот потому что они были куплены давно на них неудобно, мы брали по две, и на них просто больно, да. и неприятно. Поэтому есть? у нас тут прям вот завал, и мы на одной подушке э, с по Хорошо. И у Максюхи такая же подушка. И нам прям мягенько. типа мы вчера зашли, залезли, накрылись, и прямо хорошо. Да. Вообще... Два матраса. Два матраса. А я же сказала, что у нас матрас, и у Максюхи матрас. Один на спальне, другой на двух спальни. Да. Да. да. Места много, кстати. Не было. Да, ну вот, я говорю, вчетвером будет тесно, мы спали. А втроём прям, типа, ты такой, я как сегодня спала-спала? И вот так вот. Алёша там тоже. И вот так вот. И на Максима легла. И Максим вот такой вот весь. И прям кайфово. А которую мы хотим там в одной комнатке на троих. То есть чуть-чуть по половине, короче, Максюхиного матраса. И в другой комнатке на двоих. Это как вот этот матрас. Все, пошли. Донайте нам на нее, мы будем снимать еще больше палаточных видосов, а, если а. нам выйдут. А. Чего? Все, пошли. Фьюч. Ты что, здесь будешь жить? Нет. Ты кого боишься? Да, тебя закусают еще в 10 раз больше. Вероятнее всего. Пойми, мы их вот так вот сначала отхлопаем, чтобы они сюда не перелетали. Сильно открывать не будем. Вспоминаем уроки дедушки моего, как я ездила в лесу. Открываем джулию, и выстагиваем. Я отстагиваю. Тихо, тихо, тихо, не так Ой, как много комаров. Выстагиваем. Обываемся. Момент истины. Что там такое, что там такое, что там такое. Показывай. Мы опять перегнали Бибику. А чё, как красиво-то. Мам, где там много стекляшек. Где? Вон там, очень много. Где стекляшки? Вот здесь. Главное, не ходи туда. Вот здесь. Стой щикой. А как красиво-то. Там на чем то летают. Не, не надо вот здесь. Смотри. Вон на острове. Видишь? Ну, вот, примерно, со стороны. Я тут покажу. Нет, надо было сделать красивее, конечно, но из-за того, что мы это делали в 11 часов вечера, красивее не получилось. Но они прям в тенечке обе, это классно. Сейчас будем убираться, все сделаем им маме покажем, что у нас вообще... Как, потому что мы вчера, когда собирались, и то я там прибралась, кстати, папа, да. Вообще Самое неприятное, что завтра домой. Целую беду, целую беду. Нравится, что так много песочка, очень много сосенок, тенек и вообще классно. И с воды так дует, видок красивый. И у нас, кстати, здесь, в принципе, ну, есть выход к воде. Есть... Давай. Летом, конечно, здесь вставать не вариант, потому что захочется ходить купаться. Да. Иди положи на кухоньку, сейчас поставим там куда-нибудь. Вот, летом почему сюда не вариант, потому что до воды спускаться достаточно далеко. Сейчас я доползу и покажу. По-моему, я видела вчера где-то здесь. Пока выглядит не очень красиво, поэтому показываемся только так. Вот. То есть выход здесь есть, спуститься как можно, и вон там можно. Вон там где то с лодочкой стоит. Можно было бы и там встать, но у нас бы там удуло прям этим ветром. А мы прямо под деревницами в тенечке. М -м -м, круто. Сейчас будем убираться, умываться, завтракать. Сейчас Сашка пока тут кормит немного Максима, приберется, а я пока пойду. Я да, а я пошел за водой сходу. О, там стоит лодка. Блин, ни хрена себе тут спуск. Офигеть, тут за водички придется ходить. Просто гигантская какая-то такая гора. Идем, идем. Идем, идем. по Папапулечки. Холодная водичка, однако. Же. О, песок теплый какой. Теперь мне предстоит подняться вон туда. Погнали. Я задолбался. Сейчас, Сын, посмотри, что выглядит. Размазанный сунгсец. Мама уже работницу на работе показала. Фотографии. Это слепенький. Ах, он улетел. Одно ведро, это столько усилий. Поедем на горы, надо стоять водой. Так, там такая гора. Вода Вообще как? Холодная. Придем посмотрим, как за эти 20 минут зарядился переход. Это... Сколько было процентов? Ноль. Ноль. 12, ни хрена все нормально. За сколько? За полчаса? Ну, минут 20, наверное, прошло. Полчаса. Прикольно. Работает, оказывается. Он такая горячая. Фонарики тоже заряжаются, потому что они у нас на солнечных батареях. Ты покажешь, нет? Mm. Просто не забывай, что это следующая часть, и, вероятнее всего, половина людей, которые смотрели ту, не смотрели эту, или наоборот. Мы, если что, зато Затоне память парижской да. Простите, что мы с самого начала видоса такие некрасивые. Будем сейчас поедим, по-моему, посуду будем умываться. По-моему, головы уберем вот этот вот саль. Да. Сейчас Александра Владимировна мне будет делать кофе. Тапочки. И чай. Кому я буду делать чай? Ну, ты сегодня не будешь делать чай. У меня есть кока-кола. Ага. Какая? Еще там два литра пепси. И еще два литра сока. Это салфеточки брала. Сухие, сухенькие. А что? Ну, Только просто брала. Да. Но, видимо, я так много сделала, что и мне придется пить чай. Там стоит маленький газовый баллончик. Хватает его на 2-3 часа. Горения. Я говорю об этом каждый раз надоело. Даже и плита Классно. Всем говорим, обязательно волнуйтесь, ага. Обязательно. Короче, так я типа зацепил баллон. И все. И а прикинь бы сейчас костер. Костер сжигать. Полчаса пройдет, пока он разогреется. Костер. Чайник там какой-то весь обугленный такой весь, да? Его потом чистить. Вот. И палатки вчера грели, просто потому что был ветер. В Максюхе было прохладно. Мы закрыли палатку. Естественно, вот это все было закрыто. Вот эта часть она не нагревается. Мы включили на минимум. Ну сколько? Вот минут 20, ты тут ходил, ты говоришь, что не ну да, понял. Все голубенькое, все красивенькое. Смотри, как, как, они как разрезанные. Чего не знаю. А зачем? А -а -а. Теперь, сейчас опозорилась, да? То есть типа показала, что я не пользуюсь такими соответствиями. Мам, У всех кепки есть. Все свои уродливые волосы сейчас смогли прикрыть. Я хожу Максим? Мы потом сейчас... мою дочь кепку. Не надо моему, посуд повесим умывальничек, почистим зубки. Умоемся нормально, да. Умоемся, будем красивыми. Уберемся все. и вот прям... А не обязательно это все покажем, так что оставайтесь дальше, смотрим дальше, дальше как будет думаешь, интереснее. Ой, как бы да, это Да, я вспомнил. Может быть, ее убрать, она явно раздражает. Уберешь? Давай убери. Я-то не уберу. Не пункт. достаешь? Конечно нет. О, о о оставляй. Просто чтобы он глаза не покатал. О. Сейчас мне интересно, насколько закипит вчера. Я примерно столько же воды налила. Но я боюсь максимум, потому что но все равно здесь есть тепло. Угу. Если бы не было ветра, она была бы натянута вот так, я бы вообще не переживала. Почему классно, что ветрозащита, она даже не нагревается. То есть, если бы ветрозащиты не было, ткань бы прям за до сюда долетала. Вчера у меня нагрелось минут за пять, наверное. Это 250 миллилитров я примерно налила. Это сопли были? Так, мы возьмем... Салфеточку и все выставим, да? Максу, такой кадр прикольный, там такой дерево. Да, прям, да, вообще... да, я снимала, Вообще прикольно. <смех> что мы живые, что все нормально. Мне тоже понравилось. Соорудили большую-большую помойку. Угу. Вообще круто. Но ветерок, вот единственное. Да. Что, хочется, говорю, прочувствовать, что душно, жарко. А нет, здесь такого, потому что дует ветер. Да мы просто приехали. Что-то на улице не разогрелась, земля вся холодная. Сегодня, грубо говоря, первый прям жаркий такой день. Нет. На второй. Было, было, что-то как-то... Ну, там опять остывало. Она почти закипела, что... пока мы болтали. Ждем. А там уже ждать практически. Можешь показать, чтобы люди понимают, что они не, не И сейчас мы будем еще 10 минут догревать, uh -huh. когда это... Вот, если без обрезки, Лёшина что-нибудь обрежет, 3 минуты 46 секунд прошло уже. Кипит. Все. 4 минуты. <свят> ну, прикольно. Ну, как дома, просто чайник поставим. Да, чайник под названием Александра <свят> <свят> <свят> Чуть попозже все вам покажем, что у нас там лежит. В той комнате тоже. В комнате. <свят> нужно Вчера мы это все запихивали в 11 часов. Да. Но мы уже поняли и осознали, что это намного лучше пакетов. Это намного удобнее, uh -huh. потому что потом искать тот же самый сахар в десяти одинаковых пакетах, и вспоминать, куда ты такой положил, что ты куда переложил. Uh -huh. По ложке, да, наверное. Вот uh -huh. Завтрак на природе, такой. вот. Подъедаем вчерашнее приготовление. Что ты будешь завтракать? Ну-ка, расскажи-ка. Сосиска, купата, грибы, хлеб, и кофа. А лаваш не будешь? Нет, лаваш не буду. Больше лаваша, кстати, ты говорил, что не съестся? Съестся. Расластила? Угу. Мешала? Угу. Это первый раз, когда мы поехали, мы стали так поздно. Угу. Расскажи, как тебе, мы первый раз приехали с таким большим набором всего? Первый раз отдельной кухни. Мы практически все пляли. Мы не взяли только туалет. Mm -hmm. Потому что ну смысл это потом замучиться отмывать. Покупать отдельный расщепитель. Все вот это вот. Ради по факту суббота-воскресенья. Так хорошо палатка, что Ну, так ты не ответил, как тебе? Со всем набором. Куда? Потому что раньше мы кушали только в палатке. Пахтно вообще. Это плохо? Это, это долго раскладываться того что во-первых темно и прохладно и мы переживали что начнется дождь когда кто там бегает Где? Где? Значит, вам кого мошку как и не понравился мой кофе у -у -у -у. слишком а -а -а. слабенький Сын ему ответил, ты что, мой труд не уважаешь? А -а Ай, кусают! Вот. Уснули в ногу прямо. Фу. А мне... Что, закипело? Да меня задолго эти за открываться. вот А ты что, там сикаешь, что ли? Палку только не надо. Пристроился, блин. Нет, нет. Что мы делаем? Убираем. как да. потом останется там, вместе Да, 100 рублей в счастье. Блин, надеюсь, видите, не будет. Он был с ним. Вицеп. Вон он там. Что делаешь? Чего? Чего ты делаешь? Так она же грязная. Только сходил еще раз за водой, не стал показывать в очередной раз мои страдания. У нас есть вот такая канистра, тоже известная марка. Желтая правда. выбирать не приходилось. Вот. Сашка, пока я ходил, помыл посуду. Одна из под тарелок, она вся жирная. Я машину набыла. А Максим машину. Там как, шоколад, вот и штуки. Так что Молодец. сейчас я тут сливаю, иду туда к реке, я все промою, я, наверное, с собой камеру возьму. А потом нам нужно, чтобы ты обратно принес целое ведро воды, и мы помоем голову. Uh -huh. То есть нагреем технической воды, грязненькой, обычно, из дома, из-под крана, вольем сюда кастрюлю кипятка, и она будет теплая, и мы польем, по-моему, голову. Надо чтобы Вы прикрепили. сейчас офигеете, как выглядит. Хорошо. Давай, выли нам вот эта ведерка. Она все грязное, с майонезом, с жиром куда-нибудь. Из пены. Давай пошли. Сейчас, подожди, Максим. Да блин. Она там да, не супер чистая. Мне кажется, елочки все равно. Че там, че там, че там, что там, жопа? Да, нет, нормально. давай. Давай, закидывайся дальше. Да, это все в фэре, это все надо нормально чисто промывать. Все, это мне не надо. Это мне в ручке, Максюху в лапке и погнали. Я боюсь, конечно. Проверь, сколько у Максюхи потом телефоне зарядки, если есть 50, вынимай и ставь туда, туда аккумулятор. Да? Оба? Пойдем, Максим. О, какая красота. Ой, там на катере катаются. Там. Так. Пойдем искать с тобой плавную дорогу. Пойдем вон там. Пойдем покажу. Там очень-очень большой уклон. И тут подниматься очень тяжело. А мы пойдем с тобой с той стороны. Красотища. Короче, посуду все сползнули. Давай, давай, клади, я донесу. Накачай. Максиму воды накачали, посуду пыли, там Пасай и в пакет. Сейчас тащим и шлепаем к Максим притащил игру свою. Игру свою говорю притащил. Mm -hmm. вот. Сейчас будем играть. В Макдональдсе мы скучаем. Вот. А потом будем умываться на года. Я просто хочет передохнуть перед тем, как тащить mm -hmm. еще одно ведро. Mm -hmm. Mm -hmm. Очень хочется умыться. Не хочет грязной головой. Прям фу. Прям чуть-чуть, да. Как... Максим, все, поиграйте, поиграйте, поиграйте. Вот пришлось сейчас. Пришлось сейчас, да. В следующий раз поедем без Максима <связь> А я вас тогда наругаю Наругаешь? Когда... А мы не скажем тебе, что мы уехали Мы отдадим тебя бабушке Скажем, что мы будем сидеть дома, а мы уедем Будем без Максима <связь> А то, я знаю, что вы будете обмануть Да? Потому что ты плачешь постоянно По всякому поводу И без повода. Как вот так можно? Как так? Почему никого Вообще... так не кусают? Пипец. Красотка Короче, играем а я вообще буду уходить в магазин. Я выиграю по -любому. Это я выиграю. А? У меня уже выше. ты держишь? <свят> я выиграл. Максим вернее я выиграл. А Зашка так эпично проиграл. Все нормально. Я обучилась. Последний раз и умываться вся. <свят> У нас себе? очень потеплело. Мы будем играть что? А что? Почему а он сейчас будет? Нам Тебе надо идти просто за водой, и тебе нужно идти наливать ему пульверизатор. Тогда, наверное, еще разок насыграть. <свес> ну, давай. <свес> <свес> Все, последний раз, Максим. <свес> ну, 15 раз прошло. Уговаривали Максима пойти спать. Он пошел там. Сейчас у него 20 минут мультиков. И я решил сейчас залезть в холодильник, который мы вчера копали. <къем> там соседи? Там рыба не ходит, там, блядь, застрял. <къем> <къем> не знаю. Сейчас мы в холодильник. Крышку. <къем> Дверь нажал, чему-то водолазил. Смотрим. Это очень интересно, на самом деле. Вода ледяная. Лед там есть, нет. Вроде льда нет, но бутылки очень холодные. Вот, сейчас откроем. Сейчас, сейчас откроем, посмотрим. так круто папа захотел оливы и карпаче как там поживает мой жучок накрываешься раскладываешь я буду где хочешь они на своем блин Она у тебя вон там зацепилась за что-то снизу, поэтому она не хочет. Ну давай, раскладывайся. Это хорошо. Тепло. Там уже зарядили Максимен телефон на 50%. Заряжаются прототипки. Хорошо тут. Солнце бы только побольше. Было бы вообще классно. А это у нас второй аккумулятор уже садится. Ой, какая ледяная забирай. Пойдем. Бархики, ложки, ложки, И закрываемся. Мне нравится, что мы некрасивые. Сейчас Максим не уснет, Мы пойдем умываться. Наконец-то. Поедем. Пойдем умываться наконец-то покажем все наконец-то хотя блин ну короче как уснет мы пофоткаемся Это будет минутку спокойствия без вот, вот этого всего а, не хочу и чем типа. так долго уговаривали вы пойти спать Но вообще он захотел 13 iphone и наушники и часы еще 13 iphone фу -фу -фу. Pro max и все деньги наши говорит чтобы пойти спать о, там да, приехал сосед да, какой-то. Просто он не сидит до вечера нормально, он будет конючить. Ага. Чисто поэтому хотим поспать. Так, как бы, если бы он ложился в 9, то пожалуйста. Что? Вот, так Всё. что сегодня вечером будем жарить мясо. Да-да-да, смотри, мультик. Будем делать мангал. Ой, мангал, говорит, будем делать кальян. Я хочу кинуть э, вот этих вот... Каких-то с Алиэкспресса заказывали пакетики, которые... Огонь разноцветный. Но для этого я предлагаю набрать веточек, сделать прям костер. Где-то надо там дальше делать, чтобы ветра не было. Ну Я к тому, что, что не в мангале не хочу, это не так красиво, прям ну, костер прям хочется сделать. Что делаешь? Поляешь. Спать собираемся? Так, откачаю, Ложимся! ням ням ням Мы тут более-менее быстренько убрались, пока Максюха спит. Все прибрали, тут два пакета игрушек сюда притащили. Лешка сходила за водой. Сейчас возьмем нашей воды домашней из под крана, накипятим в кастрюлю где-то ну двадцать литра, а, кипятка зальем туда, будет она более-менее теплая, и наконец-то помыть головы. Ура, да? Спустя 5 часов высох, проснулись. Давай. Ну, два дня вообще в легкую держит, да? Где-то там 0% Пробуем. на аккумуляторе. Холодная. Так, налила 2,5 литра. И как раз сейчас проверим возможности нашей плиты. Мы никогда не грели полную кастрюлю. Всегда максимум на 1-2 чашки чая. Сейчас посмотрим, вот за сколько вскипит 2,5 литра. Зафиксировали. Вниз. Вниз. И поставим на средненький огонек, то есть вот здесь написано «Макс», здесь «Мин» и ставим в середину. Сейчас засечем время на каком-нибудь 16.36. Вот, посмотрим. Давай, показывай, что у нас получилось. Мы решили не ждать пока, помоемся и выходим. у нас есть две палатки. Одна чисто под спальню, другая — кухня. Туалет мы с собой решили не вести, потому что мы на выходные. Мангал засунули туда. Будем показывать такой мангал? Пойдем. Никогда не показывать. Вот. Простите за нашу прекрасную внешнюю виду, мы отзываем. Погромче можно говорить, потому что она в Риатле, что-то будет слышно. Максим не услышит. Мангал. Я не помню, где мы его брали. По-моему, в ОКЕЕ. Единственный его минус собирается долго, потому что все стенки на таких болтиках. Стоило, не знаю, тысячи гривен. Просто мы нигде его не показывали, прям как он был. так На шатер было отдельное видео. Да. Было отдельное видео. Очень Удобный, классный, прям вообще. Давай на солнышко. Вот ведерко очень важная тема, кстати. Никогда об этом не задумывались, я тоже собрала в последний момент, но вот быть посудом, какие-то такие штуки очень классные, удобные. Наша классная столешность, мебель для кухни, все тоже бытоплан. Если интересны какие-то подробности, у нас есть две части, где мы про все это рассказывали. Сколько стоит, где купить, каких размеров, сколько весит и так далее. Смотрите. Слета, которая под баллоны, очень классная нужная штука. Набор посуды декокон. Мы вчера из него кушали, так что детально там тоже Расскажите покажем. Расскажи сразу, что тут здесь лежит у нас. Сейчас. Тут тарелки, стаканы, сковородка типа друшлака и набор вилок и ножей. Потом у нас есть еще другой набор пластиковых посуды. Просто он немножко такой старенький, некрасивенький, простенький. Обычные пластиковые миски из дома, с какими-то там лопаточками, вилочками, что просто нам удобно. С этого года мы начали возить вот такие фольгированные штуки. В них очень классно и удобно хранить то, что мы приготовили. Угу. То есть даже жир вот там стёк несек чтобы потом это не отмывать, берёшь и выкидываешь, что-то не рубли по три. тепло сохраняет. Да. Это куча-куча всякого всего. Здесь наборы плиты, газовые баллоны, вон горелки, чай, кофе, соли, специи, фольга, пакетики. Все-таки вот такие штучки, не знаю, кстати, почему мы про нее забыли, и мы ей не пользовались. Потому что комаров я уже доставала из еды. Эта штука специально для этого. Сейчас. Это Скинул пятном у нас какой-то раз. Это классно, удобная штука. Я у кого-то такой видела в деревнях. Ее у тебя стоит... И чтобы там не было насекомых, ос, кого-нибудь, ты просто берешь на кровать Прикольная тема. Возим сюда с собой бумажные салфетки, влажные салфетки. Там еще есть бумажные полотенце, но мы просто не открывали, потому что этой пачки хватает. Что там еще есть? Ну, просто какие-то веревки на всякий случай. Вот тоже тут фольги вот тут. Надо красиво положить. Но вот эта штука прям, как Леша сказал, добротная такая, добротная, да. классная. Здесь такие полочки прям жесткие, навалить тоже можно прилично, помещается очень много всего. Удобно разложить вот эту да. всю, всю, всю мелочь, чтобы она все по пакетам не валялась, да. чтобы да ничего не искать. Мы его просто держим под скатертью, потому что кушали. Вот я уже раз 10 его вытирала, вот он в майонезе, ну в чем-нибудь еще проще. Эту скатерть которую мы купили, она очень плотная, рублей 150. Потом после следующего раза, наверное, выкинем, потому что ее ну, не на один раз хватит. Uh -huh. В комплекте со стороны шли четыре вот таких стула. В принципе, удобно, но, блин, если есть возможность, машина позволяет, то можно все-таки большие кресла, но когда то были, они uh -huh. Вот. Все, еще взяться с собой больше Мы возим обычно мало, нам не нужна вода. Мы не найдем. А, да, вот такие пакеты, в них переводятся такие вещи. Приобрели два вот таких контейнера, они на 53 литра покупали в светофоре, хотели на 80, но ну, что-то у нас так не сошлось, пришлось обратить, но очень удобно и в машине они друг на дружку стоят, и закрыть можно, что-нибудь, мышки, комары, там, змеи, еще и продукты там хранятся. Вот сегодня заряжаем от, их от солнышка. Но их минус мы вчера поняли, они достаточно быстро разряжают. Да. Вообще. Но светит ярко. Да. У а что три штуки хотела. Купили канистры. С желтой водой, которую я из реки. Очень, кстати, плотно. Показалось себя прям хорошо. Оно с хранником, то есть прям умывается. Сейчас мы будем, покажем. До этого мы использовали просто насадку на бутылку. для камеры. Заряжает плазм. Пока она очень-очень нравится. Претензий к ней вообще никаких нет. Она уже зарядила телефон на 50% за сегодня. А, портативку где-то на три палки. Я не знаю, у нас она, по-моему, мощностью 108, да? Ну, я помню, дофига что-то. Ну, 108 или 10. А, сейчас она заряжает аккумулятор от камеры, и скорее всего, мы добьем тот телефон и еще другой зарядим. Угу. То есть, ну, в принципе, очень крутая классная. Штука. она стоит. Без... Она. Нет, она уже уже опять подешевела. Она что-то сейчас около в районе 5 тысяч рублей. Нет, Честно духлина. не скажу, мы ее взяли за ну, четыре с половиной. У нас здесь есть шкаф, очень удобно на самом деле. Мы туда игрушки, вещи сложили, здесь куча крючочков. место тоже жесткое сюда можно кучу кучу сильно накидать пауков здесь очень много кстати mm. посмотри uh -huh. смотри здесь уже уже висит такой тоже такой же контейнер как на кухне там Потому что тот же самый холодильник копать, в этом году купили метелку, чтобы, а, почему? Ну, чтобы не громко, там внутри у нас два Итексовских матраса, один двухспальный, один односпальный Вмещается. возим с собой еще фетровые такие обычные покрывашки, чтобы укрывать матрас, чтобы, как объяснить, да, господи, не знаю, ну, чтобы, короче, не на каком резине спать. Возим надувные подушки, синтепоновые подушки из Икеи, и дома просто берем ватные одеялы и ватные подушки. Mm -hmm. вот. А вода ч? какой огромный муравей! Большой. В принципе, вот так по мелочи рассказываешь, да и все. Mm -hmm. Палатки четырехнясные, кстати, я сказала. Да. Но втроем удобнее спать. четвером ты такой типа. Э -э. А если вы еще и толстенький, то вообще типа больше троим не надо. Давай сдалека покажи. Россия. Поставили палатку и кухня под деревьями, чтобы был тенек. И вот с таким вот прекрасным видом. И ветер, конечно, прям все портит. Ветером. И комары. Мушкара всякого. Ну, видок, конечно, тут вообще отпад. Я поставить машину поставлю сбоку, чтобы меньше как-то дуло, Мне ну, особо это помогло, к сожалению, юбин. Как? чё как-то, да. А вода почти всё. Чё, он кипит? Ну, а, да, откипает. Время было, когда я поставила 36 минут. А сейчас сколько? 52. Сколько получается? 30. О, как тут тепло, офигеть. Подожди, 36, 46, 27. 16 минут прошло. 16 минут для того, чтобы вскепятить 2,5 литра воды. К слову, у нас был неполный баллон, когда мы его поставили. вот а ты что, он не на максимум Нет, стоит. я сказала, я по средней ставлю. А, вот целая кастрюля. Потом мы с утра грели, вчера я грела чай. Минут 30 оно работало просто потому, что Максим, холодно. Я включала специально. И он еще будет не полный, его хватает. Этот баллон сейчас ну, на скидках можно найти рублей за 100. Угу. Так прям вот без... Ну, типа мне пофигу, мне надо прям сейчас 150 рублей в среднем. Вообще нормальная тема. Мы за все время выкинули баллона 3, но мы просто каждый сезон покупаем по одному баллону. Сейчас у нас их три с собой. Плюс мы баллонами еще разжигаем с горелкой мангал. Поэтому очень классная тема, очень удобно. Это плита, я не знаю, может быть, многие не берут, потому что... У кого-то они где-то стоят дорого. В том же самом Декатлоне, когда сейчас вот скидки, можно купить за 1200. Мы ее тоже брали за эту цену. Они есть Полторы тысячи, она сейчас стоит в Декатлоне. Опять подешевели. Все, 1200. 1299. Если вы хотите полностью посмотреть весь, полностью весь список, то, что мы здесь с собой берем, вот в этом углу вылезет вот такая штука. И начните смотреть. А вот это будет вторая часть? Да. Вот. Что еще? Вот, все, закипело. Давай по времени. Было 36 минут, но ну, покажи, чтобы я не врала, 54, то есть прошло у нас 18 минут. Угу. Ну, 20 минут, грубо говоря, достаточно для того. Ну, чтобы... минут за 15 он скипит. Если бы на полную катушку, его ночи. Стал... То есть я говорю просто на среднюю, потому что здесь. Ну, потрогай. Она же все равно от пара такая тепленькая, она нагревается. Ну... Я не рискую. Так что. Покажем, смотрите, как мы будем посмотреть, Донат, ставьте лайки, и мы будем снимать чаще, больше покупать кучу разного всего, делать на все обзоры и ездить намного-намного чаще, чем 2-3 раза в год. You